Так, стресс, да, потери в жизни. Человек сосредотачивается на объекте своей потери. Он не может о другом думать. Он с Богом решил строить отношения так. Возвращай мне мое. Только такого мужика, как этот. Больше никакого. Почему он так себя ведет человек? что он так устроен. Он получил что-то от жизни и держится за это. Если у него правильно... «А -а -а -а! Да не мое. Ему другую игрушку дают. «А -а -а -а! Мою. Правильно. Мою игрушку хочу. А Бог говорит, ты не в игрушке здесь играешь твоя жизнь предназначена для меня. И пока ты этого не поймешь, не будет у тебя выхода из стресса. Потому что стресс — это всего лишь твое упрямство. Ты хочешь то, чего хочешь, а не того, чего надо. И поэтому, если ты не выйдешь из стресса, пока не захочешь того, чего надо, а не того, чего хочешь, а потом, когда ты захочешь того, чего надо, я тебе дам того, чего ты хочешь» но зная, что я тебе дам лучше, потому что жизнь не останавливается на том, на чем она останавливается. Бог хочет, чтобы мы развивались, поэтому Он даст, не даст нам то, что было, Он даст нам лучше. И если вы хотите, чтобы Он у вас никогда ничего не забрал, тогда выходите на первый уровень. Всегда и везде, Работайте над собой, не останавливайтесь, не ленитесь. Думайте о Боге, молитесь каждый день, служите, учитесь жить правильно. И тогда вам всегда хватит силы справиться с судьбой. Если Бог должен будет забрать у вас кого-то, а вы будете сильно ему молиться, то будет всего два варианта. Или он вам объяснит, почему он забрал, и у вас на сердце будет спокойно. Или он оставит вам то, что хотел забрать. Это значит, что счастье придет по-любому. Или в виде мудрости, или в виде счастья. Поэтому в отношениях с Богом человек ничего не теряет. А если вы чувствуете, что вы потеряли, значит, у вас этих отношений нет. И он вас будет бучить до тех пор, пока не появится. Потому что в этом заключается единственное, Цель человеческой жизни. Ни дети, ни, ни машина, ни Москва, ни работа. Ничего не является целью человеческой жизни. Все меняется. Вы не помните, что было до этого. Таков, таково наказание. Есть такие формы жизни, где люди, где живые существа помнят, что было в прошлой жизни до этого. Но человеческое люди не помнят или чуть-чуть догадываются, в лучшем случае. Так вы начали двигаться? Он говорит, Олег Геннадьевич, все это теория, хорошо, мне надо к Богу, я должна понять, вы смысла мы сейчас не понимаю, тут надо, у меня нет ни ничего в жизни, я просто обезумела от страданий, или обезумел, что мне делать? Природа, движение на природе. Хорошо, Олег Геннадьевич, я уже двигаюсь, да, мне стало легче, у меня чувство стресса меньше, я начал кушать, начал спать, у меня начали работать нормальные функции человеческого тела. Что мне дальше делать теперь? А дальше ты должен понять, что вокруг тебя очень много добрых людей. И понять это можно только одним способом. Отвлекись от своей проблемы и начни для них делать добрые дела. Перестань быть эгоистом, который думает только о своем. Вокруг тебя люди, которые ждут твоей доброты. Служи им, делай что-то для них. И ты увидишь, что ты выйдешь на следующую стадию преодоления стресса, которая даст тебе видение, что мир этот и был хорошим и добрым и остался. Он не чужой для тебя, вокруг тебя есть друзья, есть хорошие люди. Просто ты сам по доброй воле отказался это видеть, потому что ты находишься в упрямом состоянии и требуешь от Бога то, чего Он тебе сейчас ни за что не даст. Потому что если бы Он хотел дать, Он бы уже давно дал. Зачем ему доводить это до такого безумия, которое называется разлука, потери, и депрессия, страдания из очарований. Видите, счастье бегает, счастье бегает. Бог дает счастью, он Но иногда забирает, когда надо, когда надо, не бойтесь моего взгляда, я и посмотрел не для этого. разбирает, иногда дает. Если он что-то забрал у нас, знайте, что в этом есть глубочайший, глубочайший, глубочайший смысл. Это не просто не повезло, это не просто насилие, это имеет глубочайший смысл для нашей жизни. И этот смысл мы поймем только потом. Вот вы поймете смысл того, что я сейчас говорю, глубочайший смысл вашей жизни только через два года. Если вы захотите это понять, вы сейчас можете понять в какой-то степени, но через два года вы поймете полностью, потом, точно так и эта жизнь прекрасна. Все, что происходит, имеет глубокий смысл в этой жизни. Глубокий смысл. Бог не зря все делает, Он имеет глубокие причины на это, на то, что происходит. Иногда люди думают, зачем мне забрали самого любимого ребенка. Зачем да я потерял самый любимого ребенка? Почему? Ну, потому что он уже должен жить не здесь. Он должен жить в раю, он был таким хорошим человеком, что ему дальше здесь мучиться уже не надо. Если, допустим, мама находится в концлагере со своим ребенком, и из концлагеря ребенка за ним разбирает, говорит, все, он не будет в концлагере. Что, она будет мучиться от этого? Говорит, Ты отдайте мне назад ребенка, я буду с ним сидеть. Пускай он сгниет вместе со мной. Так мы мыслим, понимаете? Это не место для наслаждения, земля. Если Бог маленького ребенка у вас забрал, есть причина. Значит, ему не надо здесь мучиться уже. И это так. Много раз я это видел, когда Бог забирает маленьких детей. Я много раз видел, что они все идут в рай. А там счастье. Там гораздо легче жить, чем здесь. Поэтому не думайте, что у него есть какие-то... Что он как бы... ну мучает вас. Есть причина, почему уходят маленькие дети из жизни. Потому что им здесь делать нечего. Они все сделали уже. Они перестрадали и все, отмучили свое и уходят. Почему мой сын погиб на войне? Потому что когда человек совершает подвиг, он погибает на войне за Родину. Он уходит в рай, точно так же. Есть долгий способ отрабатывать свою судьбу, а есть быстрый. Он взял и просто... Я отдал свою жизнь Родине и за это получил рай. Что вы можете запретить человеку так действовать? Вы скажете, а почему я-то тут причем? Почему он меня оставил одну, Бог, если мой сын ушел в рай? Почему я лишилась счастья? А потому что тебе тоже пришло время стать по развитию. Потому что Бог теперь хочет. Надо детишек взять. Они сейчас мешают уже слушать людей, они отвлекаются. Потому что я никогда с ними не смогу соревноваться. Они все равно больше счастья несут, чем я. Возьмите <смех> их, чтобы они не бегали. Организаторы есть, нет. С этим вот. Когда человек начинает служить добрым людям, несмотря на то, что ему очень тяжело, мир открывается заново перед ним начинает чувствовать, что все хорошо, все нормально. Но глубокая причина, глубокая причина его страданий от этого не пройдет. Он будет чувствовать себя здоровым, в жизни все наладится, но сердце его будет вспоминать, чего он был лишен и чего он хочет в этой жизни. И вот это и есть дилемма, понимаете, которую надо пройти. Эта дилемма не пройдется просто так. Не думайте, что вы просто так сможете отделаться от этих воспоминаний. Ничего не получится, понимаете? Потому что mm -hmm. эти воспоминания означают только одно, что экзамен, который вам Бог поставил свой, должен быть сдан очень качественно, понимаете, очень качественно, а качественно его сдать можно, только установив сильное, чистое отношение со святостью. И когда эти отношения установлены, вы начинаете понимать, что то, чего вы ждали. И о чем вы мечтали в этом мире, это всего лишь капелька по сравнению с тем, что вы получили от своих страданий, благодаря этим страданиям. Что само по себе отношения с Богом настолько радостно, чистые и слепы, что наши как бы, мечты, наши потребности вот, это, вот этой любви к человеку, они вообще никак не сравнимы с этим. Понимаете? То есть Бог нам дает... Вот эту память о разлуке, только для того, чтобы мы воскресли и получили что-то более чистое и светлое. Хоть вспоминайте, хоть не вспоминайте. Если вы живете этим, если в вашей памяти это живет постоянно, не повернет, не встретитесь, невозможно. Почему? Потому что это создано Богом. Он специально решил вас того, во что вы верили, для того, чтобы ваша вера поменялась. Нет другой причины. Понимаете? Человек должен понять это. Должен понять. Он должен оторваться от своего счастья. Он должен начать жить для других. Это вторая стадия, понимаете? И третья стадия. Если вы хотите реально, чтобы вот эта память о следах своей, своей разлуки, она исчезла из вашего сердца, даже если у вас уже в жизни все нормально, то вам надо очень сильно потрудиться в отношении с Богом. Потому что на самом деле есть только одна разлука, которая нас тревожит. Одна разлука, которая нас тревожит. И мы ее путаем со всеми другими разлуками. Мы разлучены с Богом здесь. И поэтому мы путаем одно с другим, понимаете? Но когда мы его вспомнили, когда мы начинаем его молиться, то все остальные разлуки вылетают из сердца, потому что они всего лишь тень этой главной разлуки. И когда мы приобретаем Бога хотя бы чуть-чуть, в отношении с Ним в храме, то тогда никакая разлука не может наше сердце заставить думать о ней так глубоко, как мы думали раньше. Человек выходит на другой уровень жизни, понимаете? На другое восприятие мира. И больше того, если человек реально служит Богу и реально настроен на Него, Богу незачем разлучать Его с теми, кто действительно ему абсолютно сильно дорог. Поэтому те люди, которые сильно служат Богу, несомненно, будут жить вместе в следующей жизни. Это описано в Священных Писаниях. Не будет никакой разлуки между ними, они будут вновь и вновь вместе, вновь и вновь вместе, и будут испытывать огромное счастье, верности и любви. Только если они сдали свой экзамен верности и любви Богу, Никто нас не собирался разлучать, если хотите быть вместе, будьте вместе, сдайте свои экзамены, прежде, чем быть вместе. Если человек разлучен с природой, то надо идти к природе. Разлука в природе означает болезни. Если человек развлечен с добротой, не чувствует доброту в жизни, значит надо идти к доброте, идти к человеку. А если человек ни во что не верит в этой жизни, он развлечен с верой, тогда иди к Богу, к источнику веры. И у тебя будет смысл в этой жизни. Ты обретешь его. Ты не будешь жить просто как растение. Мы сегодня сильно хотим любить в этом мире. Сильно хотим любить, потому что мы сотканы из любви. Это желание любви сильнее здравого смысла в каждом человеке. Неважно, мужчина или женщина. Надо понять, что это нормально. В этом нет проблемы. Просто источник нашей любви слишком далеко от нас, чтобы мы поняли, кого надо любить. Понимаете? Поэтому будем любить своих детей, своего мужа, всех в этом мире это нормально, не надо быть чуркой, но надо понять одну вещь, что в этой любви, которую мы будем испытывать ко всему в этом мире, не будет совершенства, пока между нами не встанет тот, кого надо любить больше всего. Если в семье встает Бог, между мужем и женой не появляется совесть и настоящее, правильное, искренняя, естественная близость, только если есть Бог между людьми, никакой близости не будет, Вы вот вам кажется, что это ваш родственник, это просто иллюзия, почему бы он бросать, почему 80% разводов сейчас в стране, это потому что это просто иллюзия, нет никакой близости, когда между нами нет совести, нет никакой близости, это просто обман. Как только человек увидит то, что ему больше понравилось, он легко бросает всех, кто вокруг него находится. Любой человек, любой. Не думайте, что ваш не бросит, он лучше. Не бросит только тот, у кого есть совесть, означает, что Бог для него выше всего. Это значит, что Бога подводить не будет, просто потому, что ему кто-то больше понравится. Не будет, он скажет, нет, извините, я не хочу портить отношения с Богом. И так сохраняется семья. Только по этой причине. Больше нет причин Потому что любовь или желание счастья, желание близких отношений сильнее здравого смысла у любого человека. Не обвиняйте никого в этом вопросе. Оно срывает крышу у всех, даже у мудрых людей. Никто не может быть выше любви в этом мире. И когда мудрец... У него волосы на, на теле, что дыбом от любви к Богу, он горит от этой любви. Он тоже не контролирует себя, зато Бог его контролирует, потому что он любит того, кого надо. Но если мы любим так сильно кого-то, а не Бога, тогда никто нам не поможет. Мы будем, несомненно, разрушены в своей жизни. Если человек приходит к любви как вера, то есть есть любовь как наслаждение, как желание, это нормально. Но, если человек любит как вера, то есть он верит, то тогда эта любовь будет разрушена. Но, если человек верит в Бога и верит, что Бог ему дал этого человека, тогда не будет разрушены. Все зависит от того, какая вера. Поэтому все проблемы там, мои хорошие, находятся. Все проблемы там. Почему же эта подмена происходит? Почему же мы идеализируем человека? Потому что не хватает нам духовного образования. Нам не хватает знания о том, для чего нужна жизнь наша. У нас не хватает знания. Знание означает что это глубокая вещь. Допустим, я вам сейчас сказал, это не знание, это намёк. Знание придет, когда в вашем сердце откроется эта истина в полной степени, тогда и страдания пройдут, потому что другое имя знания — это свет. Человек, который светится счастьем, его называют святой, он также светится знанием, все обращаются к нему за помощью, потому что он знает. Святой — это тот, кто полон знания, понимаете? Он сияет счастьем. Но причина святости — это отношения с Богом, потому что Бог сияет, не человек. Только Бог может наделить человека светом или сиянием. И, и мы подменяем человека Богом, потому что мы не понимаем, в чем смысл отношений с людьми. Есть только один смысл для того, чтобы создавать семью, создавать дружбу. Только один смысл близких отношений между людьми — это идти к Богу. И если женщина не поняла этого смысла, создала семью, у нас, Олег Геннадь, все было хорошо. Что у вас было хорошо? В Богу шли? Нет. но ну, у нас все было. У нас дети были, квартиры было Это значит, что вы шли к пропасти. Потому что если человек к Богу не идет, создав семью, то время пошло, когда все будет разрушено. Потому что совесть в отношениях, в которых нет Бога, все время тает. Наглость увеличивается, конфликт увеличивается, беспардонность увеличивается. Неприязнь к близкому человеку увеличивается, а совесть уменьшается. Но когда люди вместе идут к Богу, совесть увеличивается, а значит, все остальное уменьшается. Беспардонность уменьшается, наглость уменьшается, нетерпимость к близкому человеку уменьшается, излишние ненужные принципы уменьшаются. Человек готов принять правду близкого человека, значит уже семья будет сохранена. Не мою правду, а правду того, кто рядом со мной живет. И только по одной причине. И потому что я считаю, что он больше прав. Я никогда так не смогу считать. Так устроен этот мир. Каждый человек свою правду все равно лучше считает. А только потому, что я хочу, чтобы хотя бы один человек был счастлив у нас в семье. И этот человек мой близкий человек, а не я. Вот это решение сохраняет семью. И это решение возможно, если у тебя будет в сердце достаточно счастья для того, чтобы это сделать. Ты достаточно связан с Богом, чтобы счастье семейной жизни отдать близкому человеку. Это значит, что в семье не будет скандалов. Ты всегда будешь уступать, но при этом не будешь унижен. Потому что унижен тот, кто теряет себя. А тот, у кого есть Бог, потерять себя не может. Потому что чувство, собственно, достоинства создает любовь. Если у тебя любви хватает к Богу, значит, ты будешь достойный, ты будешь выглядеть сияющим и красивым. Никто не может поправить тебя, никто не может тебя унизить в таком случае. И еще кое-что хочу рассказать. Если вы почувствовали, что у вас в жизни все хорошо, и на лекции уже ходить не надо. что Олег Иванович постоянно там что-то кричит, орет, а жизнь на самом деле другая. У нас все нормально, Олег Иванович, поэтому на лекции не пойти, Слушать вас очень неприятно, вы все время настраиваете нас на какие-то проблемы. А на самом деле все же хорошо. Если в случилось, что у вас уже в жизни все хорошо, Всего лишь особый метод подготовки Бога, экзамен. Особый, очень интересный, хитрый такой. Метод. Поэтому даже когда все хорошо, нужно перестать гордиться своей жизнью, своей судьбой. Нужно все равно развиваться. Потому что все хорошо только лишь для того чтобы потом неожиданно стало плохо. Это нужно быть смиренным по отношению к своей жизни. Например, некоторые стоят, говорят, Олег Геннадьевич, у меня все хорошо. И Бог в моем сердце тогда говорит мне, клиент созрел. Потому что только в этом состоянии человек реально чувствует, что он что-то потерял. Когда все плохо, и так было, все плохо, что терять? А когда все хорошо, тогда есть что терять. Поэтому никогда не гордитесь своей жизнью. Если все хорошо, то надо трудиться все равно над собой, вставать пораньше, молиться, зарядку делать, строить правильные отношения. Не нужно расслабляться слишком сильно. Хотя, когда все хорошо, это тоже нужно. Потому что в это время человек набирается сил для того, чтобы дальше сражаться по жизни. идти. Не то, что он должен всегда быть замученным. Нет, он должен быть здоровым, сильным. И это время посвящать надо здоровый образ жизни, правильной жизни, счастливой. Если у вас все хорошо, забудьте о тех, кто плохо. Помогайте этим людям. Несомненно, Бог будет тоже вам помогать, когда он будет. С помощью людей, когда он будет плохо. Человек никогда не должен забывать о своем долге перед близкими, особенно перед теми, кому хуже, чем нам. А кому хуже, чем нам? Тем, кто стареет. У нас есть родители. Им всегда хуже, чем нам, потому что они стареют. Старость забирает счастье у человека, Помогайте им. Они не будут вам счастье дарить, когда вы будете к родителям приходить, стареньким. Они будут плакать, мучиться, особенно, когда они больны. Отдавайте им свои силы вам потом отдаст, когда вам будет тяжело. Все, что мы делаем в этой жизни, мы получаем назад. Никакой несправедливости не будет. Но всегда нужно знать, что для нас важнее всего. И подвохов в этом мире море. Выход на первое место отношений со старшими приводит к культу личности, и идолопоклонничества. Есть святые люди, но они святые, потому что они служат Богу, они сами по себе. Выход на первое место выполнение своего долга перед обществом и семьей приводит к тому, что человек становится неспособным выполнять свой долг перед обществом и семьей. Если ты считаешь, что это самое главное в жизни, значит, ты получишь в этом стенку. Ты не сможешь помочь своим близким, не сможешь помочь своей семье, потому что ты считаешь, что это самое главное. Получишь осечку там, потому что это не самое главное. Если вы очаровали сильно своим ребенком и считаете, что это самое главное в вашей жизни, значит, тогда вам придется разочароваться. Несомненно. Это не значит, что не надо любить ребенка. Мы говорим о вере. Если женщина говорит, я для своего ребенка живу, значит, Бог вам объяснит, для чего вы живете. И это приведет к стрессу это объяснение. Потому что живете вы не для ребенка своего, а для Бога. Если человек считает, что я не Олег Иначе, ни для ребенка не живу, я для себя живу. Хорошо. Если ты для себя живешь, останешься один. Когда человек живет для себя, это приводит к одиночеству. Никого не будет вокруг. И тогда поймешь, для кого ты живешь. Сразу встрепенешься. Никто не может выдержать эти ночи. Когда человек думает, что он для природы живет, вот самое главное в жизни этой природы. Будем бегать с голой пупой, за белочками. Хорошо. Это называется сентиментализмом. Очень низкий уровень восприятия мироздания. Сентиментализм приводит к тому, что человек трезвеет. Поселились вместе, чтобы с голой копой ходить за белочками. Бога нет в нашей жизни, есть только природа. Мы ее любим, поклоняемся ей. Будет результат обязательно. Бог вам покажет, что вы все-таки имеете дело с Ним, а не с природой. И вся эта иллюзия будет разрушена. Потому что между вами начнутся ссоры, вам придется как-то налаживать отношения. И в лесу не только белочки бегают, а также и волки. И если вы думаете, что если вы, вы им будете улыбаться, они а то, что вам улыбнутся, то это не так. Если вы думаете, что огород, который вы посадили, будут там расти только петрушки. Нет, там будут расти сорняки. И жрать огород будете не только вы, которые его посадили, а также все, кто вокруг находится. И вам придется целый день защищаться от сорняков и других живых существ, которые так вас любят, что с удовольствием съедают ваш огород. И вы тогда поймете, что этот мир не соткан из сентиментализма. Природа это объект нашей любви, но не высший. Поэтому человек, который понимает, что жизнь его для Бога, и у него сожрали весь урожай, он не так сильно печалится. что Бога в его сердце никто не разживет. Если человек считает, что самое главное в жизни это покой, чтобы все было, самодостаточность, чтобы были деньги, была семья, были дети, то он, несомненно, будет всю жизнь для этого из-за этого очень сильно напрягаться. И, несомненно, все это потеряет. То, к чему он шел, он и потеряет. Потому что это не главное в жизни. Но если ты стремишься к Богу, Бог тебе оставит все, что у тебя есть. Что ему забирать, если ты уже все понял? А если вы решили, что самое главное режим питания, режим дня и здоровый образ жизни, значит, вы тогда зациклитесь на себе и забудьте обо всех других. И они вас бросят. Когда мы думаем только о себе, значит, мы никому не нужны. А если человек решил, что образование самое главное постоянно образовывается, образовывается, то это образование так запудрит ему мозги, что он полностью запутается в этой жизни и перестанет различать истину и ложь. Поэтому на первое место можно поставить только одно — не высшую истину, не абсолютное счастье, не... Бесконечное сияние, не всемирный разум, не высшую энергию, не абсолют, а Личность Бога. Потому что если мы Бога считаем сиянием, абсолютом и энергией, и Знанием, и чем угодно, но не Личностью. Значит, мы считаем, что мы лучше, чем Он. Потому что Личностью всегда быть лучше, чем непонятно чем. Поэтому человек должен оформить свое понимание о том, кто такой Бог. Он Личность. И поэтому все, кто правильно Ему служит, они за Ним идут, как за Личностью. Бог может предстать перед нами по-разному. Он многогранная Личность, точно так же, как человек. Женщина может с детьми вести себя как мать, это одна Личность. А с мужем, как любимая, это другая Личность. А с родителями, как дочь, это третья Личность. А со сослуживцами, как хозяйка там или... Помощница. Это три. четвертая личность, это разные личности совершенно, но ну, одна и та же. Просто она ведет себя по-разному, так и Бог в разных отношениях может вести себя совершенно по-разному, поэтому есть разные веры, разные представления о нем, потому что он нам приходит так, как мы хотим его видеть. Он многогранен для того, чтобы строить отношения с любви. Даже женщина, когда она выходит замуж второй раз, она видит, что с этим новым мужем она ведет себя не как со старым. У нее совсем другое поведение, потому что другая личность. Почему же вы думаете, что Бог будет одинаково со всеми себя вести? Нет. Он личность, поэтому он ведет себя совсем по-разному. Как почувствовать приближение беды? В 2012 году все орали, что будет катастрофа, вернее, раньше, года на четыре Конец света, конец света, конец света. Помните? Да, да. Веды говорят, что если все орут, что конец света, значит конца света не будет. Почему? Потому что беда так не приходит. Она всегда приходит неожиданно. Вот когда все, наоборот, думают, что все будет хорошо, вот в этот момент и придет беда. Как почувствовать приближение беды? Еще раз повторяю, если у вас в жизни так все классно, что вообще как бы, на лекции не надо ходить. Ждите ее, свою подружку. тот момент, когда человек расслабляется, да не хочу, когда ему кажется, что у него все супер-супер-пупер, в этот момент беда и приходит. Потому что беда приходит в тот момент, когда человек теряет деятельность.